Да, ну видно, Вы уполномочены заниматься этим делом? Да. Дайте мне поставить бумажку. Класс. Материалы проверок в принципе расписываются сотрудникам и дальнейшее. Нет, дело передается такому-то следователю в связи. Семь-то, с кем-то, с кем-то. Это да. еще материал проверки, да. это не уголовное дело. Это материал проверки. Материал проверки. да. да. Но. По уголовному делу. По уголовному делу, да. Там да. следователь, дознаватель, принимает Ну, уполномочены э, прекратить дело. В — В отсутствии состава Нет. — Почему? — Здесь признаки административного правонарушения рассматривает э, Данная категория административных правонарушений рассматривается судом. — То есть, орган полиции да, mm -hmm. э, уполномочен защищать ну как есть мы... дело. У вас же есть ли вы по какие-то полномочия, чтобы прикрытие дело за отсутствием преступления? правильно? Ну, есть есть преступления, здесь же административное право нарушение. а это не преступление разные правонарушения, административные преступления, которые уже э, по уголовному кодексу рассматривается. То есть это разные, разные вещи. Разные понятия, разные Но понятия, которые... кто вам передал данное дело? Нет, есть такой документ? что Вы нет. имеете право рассматривать? Нету? А как, а как тогда, тогда действуете на основании Материал этого. проверки. Материал проверки изначально расписывается сотрудником любому. То может быть участковый, может быть сотрудник уголовного розыска. Что угу. э, по результатам рассмотрения материала проверки что принимает какое-либо решение об отказе возбуждения уголовного дела, об передаче передачи в другой уполномоченный орган, ну, подведовственно, к да, которому рассмотрение данной, данной категории там, материалов, там, дел, там, если усматриваются какие-то признаки административного, либо уголовного ну, Есть где-то какая-то экспертиза, что данный ролик, что там, Размещен в сети интернет, ну, есть, да? Нет, но экспертизы как-то есть, как Эксперти, как эксперты? эксперты. Нет, эксперты-то рассмотрели? Кто тогда рассмотрел, что это является экстремистским деятельностью или как-то там другим, да, положение. Есть такое что-то? Нет, такое экспертизы нет? не проводились, это вы можете... Как вы тогда выявили, что это является нарушением закона? Рассматриваем. Кто? Данный материал Садыка. Садыков Садыка. Вот, составил протокол. Uh -huh. То есть, если в отсутствии, мы, в отсутствии если мы, ну, вам Нет, что? подождите, подождите, подождите, подождите. Высылалось, высылалось, значит.. Давайте посмотрим. Давайте да? посмотрим. подождите, подождите, да. Здесь составилось, составился протокол 07.06.21. Да. Правильно? В вашем отсутствии? Вот да. да. смотрите, не смотрите, можете, но... смотрите да. Почему в моем отсутствии состоялся протокол? Он так у меня, вы, он у меня объяснений, нет, подождите, подождите, он у меня объяснений не э, каких не, сам, не опрашивал, не меня, не да? Да. но как он мог состоять в протокол без, без моего? Предусматривается Иисус. такое. Здесь смотрите, здесь э, уже нарушение, да? Здесь протокол составлен 7-го, угу. а посланный письмо с 21-го 21-го 5-го вам а. направило, у -у -у -у. направлено установление о том, что 7-го июня вам угу. необходимо прибыть в умолвые дорогие кунгутки для соединения угу. хорошо вот. было заказное смотрите угу. он когда к киппалке здесь написано 14.05 да? Повестку он и да. да. я приехал то есть пришел сюда угу. да? у меня есть видеозапись что 14 мая 2021 угу. года я сюда пришел его не было на месте угу. хотя вам мне поездку дал я пришел сюда. Я пришел с ним поговорить. Я Но понимаю. в отсутствии меня, в отсутствии его, да, да. он просто нарушил. Закон. Правильно получается? Вы уполномоченные, еще раз спрашиваю, прекратить дело за отсутствие состава преступления? Нет. Нет. Почему? Потому что протокол этот будет с рассматриваться. Сошитесь на закон, Протокол будет, который вам запрещает прекратить дело. Протокол, данный протокол уже составлен, он был направлен в суд. Угу. Я вернул. Я вернул. Я вернул. Ну, <связываешь> он вернул? Я взял э, ну, надлежащего приземления о вас по значительной дате и времени рассмотрения данного протокола. Вы выполномоченный судом… Э, не судом. Нет. Вы выполномоченный судом вы <связываете> не отзывайте повестку, не чтобы да. я прибыл в суд, Супер, да? Не, Супер, суд, не, суд. Суд, суд. не судом. Пенсионерного… Академия. Делы изначально рассматриваются сотрудниками полиции, да? сотрудниками но здесь уже нарушения я вижу не одно а несколько я не знаю просто отсутствие состава преступления факт, прекращать дело данный правильно? факт вы можете значит указать у э, судьи то есть прийти туда сказать да. что я не согласен протокол но судья пускай мне полез, протокол э, материал нам визнос вот пускай судья выписывает ну, повестку судьи, и, суд, судьи судьи как это, правило, не выписывает. Как это суд не выписывает выписывают по административным правонарушениям, административным <как> правонарушениям, мы обязаны их уведомить, прежде чем отправить материал в суд. <как> мы обязаны уведомить человека, о том, будет, о том, что будет рассмотрение данного материала, ну, либо это мировой судья, либо это. Ну, смотрите, давайте, давайте так, так сделаем. Вы сидите к грязных да, угу. и э, объясните все популярное, что угу. вот этот данный, э, данный протокол составлен с нарушением, угу. что у меня не было в данного протокола, что составлен протокол э, без моего присутствия, угу. правильно? Угу. Вот. Потом, смотрите, дальше. у меня повестка есть, когда он меня вызывал, да, угу. составление угу. данного протокола, угу. он меня вызывал, он э, нарушил угу. сроки. Правильно? Я пришел сюда. Его здесь не было. Я по повестке приходил. Протокол составлен после того, как я пришел. Правильно? Ну, да. Вот. Ну, но, но, но я здесь был. Того, как я, я, я, как человек, я как человек пришел к нему. Правильно? Угу. Но его здесь не было. Данная повестка у меня есть. Данное видео у меня Конечно, есть. Повестка, давайте давайте с грязных сначала э, поговорите. Стоит ли заниматься данным делом дальше или э, прекращайте? У вас есть полномочия такие? Так и у суда есть полномочия прекратить данное, данный протокол. А Вы, у нас суды вообще за, есть? За отсутствием э, административного права То есть направиться в суд, в суд и судья уже там определит. Есть в ваших действиях признаки административного права ладно, хорошо. А запросите суда? Если... Суд пишет, что протокол составлен с нарушениями, то есть э, вот по всем вот этим вопросам, которые вы сейчас задаете, то есть по срокам, по вызову вас, то есть по уведомлению, то в принципе это все в суде можно все Смотрите, вопросы все вопросы и Я уже даже дальше, свое решение. Скажу по протоколу поэтому, да, то что с нарушениями еще составлено. Здесь написано гражданство ФФ. У меня гражданство СССР. Ретокол. Вот эти все вопросы. Нет, подождите, подождите, протокол с нарушениями уже составлен. Как вы можете дальше рассматривать дело, если протокол э, нарушен? Все, все регламенты ваши нарушены, В протоколе прописано не то, что есть на самом деле. Как вы можете принимать все эти вопросы? Да. То есть вы за... За... За... За... За... За... За... зададите? Нет, все вопросы вот эти вы можете задать суде. Почему и я должен и в суд оспорить, идти, если вы. Если, нет, подождите, подождите, если вы э, в первую очередь наруши, с нарушением все это делаете, я должен идти в суд и суду доказывать эти нарушения. Вы меня сейчас обвиняете. Вы меня сейчас обвиняете? Я должен оправдываться перед судом. Вопросы... Нет, вопросы... я должен оправдываться перед судом то, что вы себе нафантазировали. Правильно? Ну, ну как это ну? Как это выборовали? нормативно правовые акты, согласно которым был составлен протокол. Да, да не может протокол, не протокол в отсутствии меня составлен быть. Во -первых, есть, есть, исключительные случаи, на зак... когда... на закон? Суштитесь. Какой закон? Зашлитесь да. на закон? Кодекс об административных правонарушениях, на основании, которого... На основании которого составлен этот протокол на вас. Часть какая? Часть какая? Сейчас я вам не могу этого сказать. Но почему не можете? А зачем тогда ссылаетесь на это? Если вы не можете сказать. Давайте вы сходите к деревне, поговорите с ним, стоит ли заниматься, или прекратить это дело, или... Мы не сможете прекратить самое. этот материал. Проверки, Почему вы, вы не сможете прекратить? Потому что решение выносит суд. Подождите, вы меня сейчас обвиняете? Я вас не обвиняю. Ордера, Я правильно? обвиняю. Но как это, как как, это не как, как, как говорится, да, вина человека не доказана, пока... Это, так скажем, не... Зажижижите в виде нарушения судья. В задних страницах стоять что-то взял. Чистый. Что? В задних страницах? Нет. Переворачивай. тоже будет да, не получил бы вот а Борь, где я писал, что нужно делать там на уже да а. До определения он. Так, я давайте встретимся когда вам угодно. Кто вообще, да? в принципе, сегодня себе вопрос решить? А, а экспертизы были или а нет? нет? Да не было, да. Ни экспертизы вообще не было. А как без экспертизы? Не, не знаю. Он сам что-то сделал? На Он не является экспертом вообще? Кто там? Следователь или кто-то? Давайте, отмечайте время и еще раз попробуем поговорить. Это Во-первых, во-вторых, давайте приложим к делу, к этому, да? Не могу. Так, я думаю, что мы с вами встретимся тогда и там напишите уже, что прошу приобщить. А это весь материал суд то пойдет или еще какой-то есть? Материал? да. Ну как определить, определили-то, что это акстаниское? Ну, вот это экспертизы не было. Судей и надо все вопросы задавать тогда, что вы. Судей. Давайте я вам вот это вот отдам, Здесь да, и вы как бы вы это самое. Приобщите к этому делу, потому что я готовился к встрече с, с... с да. Здесь материалы те, которые здесь описаны. Здесь да? те материалы, которые здесь описаны. Угу. Вот. Вы с этим делом тоже поднасольтесь, которые я вам оставляю. Хорошо? И там посмотрим Когда, э, Давайте я вам телефончик оставлю, позвоните мне. Хорошо? Да, я думаю, что... Или есть у вас? У вас естественно Сегодня телефон? можно встретиться. Нет, сегодня у меня времени больше нет. Я вот сегодня как-то удачно понимали меня, что у меня время появилось свободно. Я у уже езжал Я вам оставляю, хорошо? Сколько часов там? Ну, где у меня есть это видео, снято, что я принес это все сюда. Хорошо? Значит, Павел Владимирович, поездку вам все равно надо вручить. Я думаю, что все вот эти вот вопросы, все э, какие-то ваши доводы. Нет, ваши э, давайте, давайте поэтому решим, да? Здесь написано, смотрите, вы вызываете для осмотрения дела административного права качество лица, пренистерство mm -hmm. mm -hmm. конституционной ответственности 20.3 КУАПРФ на какое-то число, на ну, такое. От... Подождите дальше, что видите. Кунгурский суд по адресу город Кунгур был уполномочен судом, чтобы предоставлять такие повестки мне. Суд, суд должен доставить, Нет. Нет. Раз материал находится у нас на рассмотрении, значит мы должны обеспечить, так скажем, уведомление, уведомление лица неявк, а уведомление лица о том, что, значит, данный материал проверки будет рассматриваться, ну, уже дата, время как бы, Вы можете написать мне на бумажке, не на такой, это повеска получается. Нет, да. Да. нет, в протоколе уже там же написано что-то. Там да. там сзади пишет, да, будет материал рассматривать суде, вот здесь уже вот пишется, вот. значит мы смотрим вот эту ну, комнату, uh -huh. седьмого, таком-то, да? Ну, судей, так как, судей, так как у вас, смотри, значит вот, материал не был рассмотрен. значит есть. а Борис вернул, почему суд его? вернул. На, на основании чего он вернул? Давайте почитаем. так, край да. поступил. первого да. дела. Ну, согласно такому профессию, ну, смотрите, получить ну, получения протокола правного решения, не позднее 48 часов с момента его задержания. Это нельзя ну, Нет, вот, если, если человек как бы, помещается в изолятор временного содержания, mm -hmm. то не созне 48 часов, э, значит. Данный материал, ну не данный, а вообще материал должен быть. Ну, да, да, дальше читал, смотрите, определил протокол действительно правонарушения 7 вот тот протокол, да, да, который да. Павла Владимировича возвратить в МВД Умбурский для устранения допущенных нарушений. Даже суд увидел нарушения в этом протоколе. Нарушения, нарушения вот они. Угу. Да, смотри, то есть э, не были уведомлены должным образом о том что материал будет рассматриваться в из-за этого я не могу. ну давайте суд мне повестку пришла я прихожу в суд хорошо давайте так Так, вы вот в суд пойдете вот по этой повестке да нет я по этой повестке не пойду, потому что это фикция это фиксы? Да потому что вы не полномочены судом давать мне повестки в суд Такие материалки находятся сейчас на рассмотрении на данный момент он возвращен в. Сейчас делал полиции. Секундочку, можно? Да-да. От гаража я не брал от гаража, там же вместе. А. Ничего-то ну, Давайте так, еще я говорю вы подготовьтесь, хотя бы Давайте вы... еще, знаете, что сделаем, вот, чтобы не было потом никаких недоразумений, как бы напишем, ну, типа такой импровизированный, значит... Нет, я писать ничего не собираю. Если вы приобщите, Нет, это, общать, если вы приобщите это, то вопрос, приобщите. Вопрос если не приобщите, то у нас видеозапись идет. У нас видеозапись идет. Но. Я вам видеозапись могу эту предоставить. Если вам так надо, я вам это предоставлю что я дал вам документы определенные, правильно? У меня запись есть видео, что я предоставляю такие документы. Давайте так сделаем. Я ничего не расписывался и писать не собираюсь, потому что это такие ваши уловки такие. Какие есть. Ну какие, сами знаете какие. Нет, потом просто люди задают вопросы, что там было не, там, не три лица, а пять и все такое. То есть, да, сразу нет, сразу записали, есть, есть. прошу приобщить к материалам ну, давайте Давайте пронумеруем его. Столько-то столько листов, как бы, и давайте стилизм, по да, получается? Да, давайте по нему один, да, одна страница, вторая страница, третья страница, четвертая, пятая и шестая, да. и дополнительные документы тоже, первая. Да, третий, третий. А, есть, да? Да. а, нет, это ваш команд. Ну, а, да, да, это мое. И все, ты тоже с одной страницы. Повестку вы сейчас получаете. Да конечно, нет. Вы не уполномочены Нет, вы не уполномочены судом. Шесть листов. Вы не уполномочены с записью там. Записью. Вы не судом рассматривать данные э, дела. Понимаете? Я и не и, рассматриваю. И, этого, и не предусмотрено судом повестку мне. Этого суд отправляется, чтобы рассмотрели это. Смотрите, дело. давайте для определения а так его. сделаем. Когда э, вам старший вашей э, группы да, или кто старший даст распоряжение и письменно будет написано в этом же деле, что вы э, рассматриваете э, дело. Так как э, Садыкова по тем, по тем причинам нету, вот тогда еще будет разговор с вами, хорошо? На данный момент вы не уполномочены сейчас, правильно? Сами же знаете да. об этом, правильно? Вы неуполномочены, рассматривать это дело, какие-то еще обучают, правильно? Хорошо? Хорошо. Мы же с вами понимаем. Да? Да? Ну? Все, спасибо.